Всем добрый день, меня зовут Тоня. Я бы хотела поделиться отзывом о прохождении курса погружения. Я была участником четвертого потока, и это на самом деле очень глубокий и наполненный курс. Он длится три месяца, на протяжении которых практически ежедневно ты встречаешься с заданиями, которые нужно выполнять. Огромную роль играют встречи с кураторами проекта, которые очень много что дают на этих встречах. Но больше всего я осталась в восторге от коучинговой игры. Потому что когда ты ежедневно, наряду с своими бытовыми заботами, рабочими делами, выполняешь задания, ты не так четко понимаешь, куда они тебя приведут. А тут все задания, и их результаты сводятся воедино, при этом подключается общее пространство группы, какой-то общий, наверное, разум, вот. и находятся все новые и новые варианты твоего же развития на основе твоих же ответов, которые ты вообще не видел никогда а, и даже в своей голове предположить не мог. Поэтому всем тем, кто находится в поиске, Всем тем, кто находится на перепутье, я очень рекомендую он, этот курс. Не могу сказать, что он кардинально поменял мою жизнь, но он открыл во мне то, что я не замечала, ну, возможно, не хотела замечать. И он оказался очень хорошей точкой роста для меня, чего и всем желаю.